11 ноября арбитражный суд Московской области отказал директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину в удовлетворении иска. Руководитель народного предприятия был не согласен с оценкой стоимости акций совхоза. В КПРФ такое решение суда называют знаковым. 11 ноября суд принимает решение по сути дела о пакета акций, контрольного пакета, который принадлежит коллективу совхоза имени Ленина в руки рота «Агры» и «Полихатовской шайки», которая ведет атаку на это хозяйство уже на протяжении двух лет. Проблемы у директора совхоза имени Ленина начались в 2018 году. Тогда Павел Грудинин был кандидатом в президенты страны от КПРФ. Только по официальным данным его поддержало более 8 миллионов россиян. С тех пор состоялось более тысячи заседаний судов. «С февраля 2018 года в отношении Заусов «Совхоз» имени Ленина, его генерального директора и ближайшего окружения возбуждено более 200 судебных дел. Независимо от места нахождения ответчика, все суды, абсолютно все, рассматриваются в Видновском суде и в арбитражном суде Московской области». Решение суда от 11 ноября в очередной раз показывает, что ни власть, ни судебная система не заинтересованы в том, чтобы найти справедливое решение.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 Судебный пристав-исполнитель подобрал фирму оценщика, которая зарегистрирована в Красноярске. Отчет выполнен в Краснодаре и никем не был подписан. Совхоз имени Ленина на сегодняшний день является одним из передовых сельхозпредприятий страны. Он сохранил все лучшие советские традиции ведения хозяйства, добавив к ним современные технологии. В поселке совхоза на деньги предприятия построены детские сады и школы, которые считаются лучшими в Европе.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 В КПРФ отмечают, что ситуация вокруг совхоза имени Ленина только подтверждает тенденцию по усилению давления на левые силы. Активистов и сторонников партии преследуют по надуманным поводам. «В этом году отмечается особо ожесточенное отношение правоохранительных органов судебной системы к нашим активистам, к нашим сторонникам, членам нашей партии. При этом правоохранительные органы проявляют удивительную толерантность к тем, кто фальсифицировал выборы, кто подделывал результаты во время голосования». По мнению депутатов от Компартии, создается впечатление, что во власти есть силы, заинтересованные в разрушении системы здравоохранения и образования. В том, чтобы ликвидировать передовые хозяйства, продолжаются нападки на все народные предприятия. Но совхоз имени Ленина – это не только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 КПРФ заявили, что будут защищать совхоз имени Ленина. Лидер Компартии Геннадий Зюганов обратился к президенту страны и генеральному прокурору, чтобы остановить рейдерский захват народного предприятия. На встрече с президентом я вручил ему целый пакет документов, связанных с неправовыми решениями судей по попытке рейдерского захвата совхоза имени Ленина по нападкам на всех